Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Шакра сел, Таро вышел. То следующий король воровского мира России? Война за криминальный трон между грузино-славянской мафией продолжается. В последнее время в криминальном мире происходит передел сферы влияния среди воров в законе. Нынешний держатель общака Шакра Молодой сидит в тюрьме а главный претендент Террия не только вышел. Кто будет королем воровского мира? Этот вопрос мучает сейчас всех, кто связан с преступностью. Однако не все знают, что эти два человека были лучшими друзьями и вместе начинали в молодости свой подъем по криминальной лестнице. По разным кланам их развела воля случая, шакра к славянской мафии, а Таро, грузинской, что и сделало их злейшими врагами и конкурентами. Аняни -Аня был оскорблен представителями славянского клана, Япончиком и Дедом Хасаном, когда они лишили титула близкого человека Таро-вора, в законе Маха, без обсуждения этого на сходке, пустив прогон по тюрьму. И хоть Шакра Молодой не поставил свою подпись в прогоне, он поддержал Дедовский клан. Месть Таро не заставила себя долго ждать. Япончик и Дед Хасан были убиты, и как показывает история, не без участия Таро хоть, по словам арестованного убийца Япончика, заказчиком был Маха, он ничего не делал без ведома Ниане, а возможно и без его приказа. Оба убийства авторитетов схожи по исполнению, и были совершены так, чтобы опозорить их. Смерть от пули в живот в криминальном мире считается позорной. Все это время Тарьел Аняани сидя в тюрьме вынашивал и приводил в исполнение планы мести дедовскому плану. Возможно, арест Шакра Молодого, же дело рук ведь обвинения один в один как были предъявлены самому таро 10 лет назад это больше смахивает на месть чем на стечение обстоятельств или случайность многие эксперты считают что шакра молодой уже проиграл в войне за троны и лучшие. что он сможет сделать в этой ситуации это сохранить свою жизнь половина воров в законе поддерживающих шакра как и он сам ввиду нового антиворовского закона отказались от своего титула, а вторая половина потеряла свой авторитет перед напирающей грузинской мафией. В это же время Таро только усилил свое влияние в преступном мире и даже вернул Маха титул спустя 25 лет. Правда, существует еще одно мнение по поводу короля воровского мира. Шакра и Таро, как друзья молодости, будут править вместе, разделив сферы влияния и воровской общак между собой. Заметим, что Калашов не стал устранять друга молодости, когда была возможность, пока Аняни -Аня был в тюрьме. Хотя и повод был, ведь он в любом случае, знал кто был убийцей или заказчиком близких ему Япончика и Деда Хасана. В этом мнении существует логика, ведь поделив корону они смогут добиться намного большего, и их правлению не будет конца до самой старости, потому что никто не посмеет пойти против них двоих. Вопрос, кто будет следующим королем воровского мира, пока остается открытым. Остается только ждать, что покажет будущее и надеяться, что смена власти произойдет без кровопролития.